Нормально делай толчонку-то, вот. Мне, мне. Что ты хочешь? Эй, мама. Ну, молодец, маме помогает. Что здесь такого? Другие супы варят. Ты толчонку учишься делать. Это же тоже пригодится в жизни. Папа Ну, аккуратнее только, не брызгай. Это у нас сегодня ужин будет. Картошка, толчонка, котлеты пожарила. Грибы... А, довариваю грузди, мы с Даринкой, на пару, мне нельзя ее оставлять, сразу плакать начинает, да? На пару нельзя, да? мы с, на пару ходим с ней, так вот грузишки в холодильнике еще стоят, вот белые грузди, а вот рыжульки, 2 литра, это в тот раз березники Березняке собрала. Все литровые банки надо будет потом в подвал спустить мне моя знакомая галина дала этот рецепт говорит очень хорошо хранится и даже можно пить привет да привет. Ага. делай делай ну еще молока-то добавить давай добавлю давид пищать. чистит у нас грибы Милю. молодец надо почистить говорю промыть вот он промывает каждый грибочек, каждый мусоринку убирает у меня. Молодец. Вот котик Соской. Дома дома беспорядок. Соска лежит у Ринки. Соска лежит у Даринки. Мы, короче, я с этими грибами. У меня вообще дома беспорядок. Надо будет приборку делать. Говорят, сегодня будут у нас заморозки. начнутся. И... Ай, начнутся. Не начнутся, а говорят... Говорят, говорят, говорят, говорят, говорят, говорят, говорят. Короче, мне ссылку скинули, и там погода. Я сладкая. Что минус один сегодня обещают. И мы сегодня с Димой, а с Давидом пойдем сейчас в огород, покормим хозяйство. И соберем огурцы там. Огурцы, помидоры. А? Что делать? Нет, надаю, и закроем мы их, и это... Да, и потом мы будем собирать, принесем еще чеснок, должны при это, забирать, приехать сегодня. Продать надо, договорились. Ой, вообще, а спит? Думаю, беспорядок, кошмар. Это что такое? Ну-ка на столе, кто так сидит, Дима, ты что смотришь? Так, теперь масло добавляй. Масло, о, масло растаяло, у все прям? Нет, все. Ну, вот столько, смотри. Обрежь, я уже да. поставил. Ай, Дарина! Так, вот столько. Давай обрежь. Надо, надо, надо, надо в холодильник положить. Сейчас и тесим, и сейчас и положим да. сюда. А ты будешь угу. в Угу, холодильник это да. Надо записаться на постригалку завтра. Людке. На постригалку? Да, То есть постригалка? Да, пострижься. К люди Постригалка. Ну, постригалка, постригалка, да. Короче, позвони. А это. Завтра забеж, забежишь и запишись. Понял? Мне-то некогда. У меня работа пому будет. Огурцы занесу завтра. Мы еще завтра на прививочку пойдем с Даринкой, да, Дарина? Да, тупая. На прививку? Кто тупая? На мамой. Что? Бесит меня. мама. Да, да. Тебе угу. тоже укол надо поставить, да? Так, вот, друзья, сейчас а, вытащила грудь, но ну, я посолила пару баночек, чтобы сейчас кушать. А, почистила чесночка туда от души. Затем маслом полила и с картошечкой, вот с этой, только в путь. Ой, друзья, вы не представляете, запах ароматный. Грибы балдеют по ним. Огурцы так не люблю соленые, как грибы и капусту. Вот так вот, друзья. Так, всем привет, друзья. Мы пошли в больницу. Я хочу показать, какой у нас здесь собачатник в подъезде. Сколько выгоняют, нисколько не понимают. Лают, визжат и это, скулят. Ну-ка, вышли на улицу. Давай, бегом. Боишься? Ну иди сюда. Там дети. Давай. Вот здесь. Собака соседская загуляла. Ну-ка вышла, давай тоже. Подождите, девочки. Пусть они выйдут. Пошли, давай. А мы собрались на прививку. Идем на прививочку. Девочки со мной собрались. Не хотят дома сидеть. Ну пошли. Держи, Динара, дверь держи, я коляску вытащу. Амина, выходи. Так, колясочку подготовили. Прививочка нам сегодня была. Короче, друзья, мы сходили на прививочку. Даринки сделали две прививки, какая-то одна новая. Я говорю от коронавируса что ли? Нет, Нет говорит не от коронавируса. Я Дайди, Аж засмеялись. Я вот, короче, она лучше говорит. Да. Сейчас подожди, я скажу друзьям нашим. И мы по дороге, они захотели у меня пить. Пришлось зайти в Пятерочку. А я вчера чесночок продала. Сейчас дам. Подожди. Вон у Динары пить. Динары. Зашли в Пятерочку. Купила им шоколадки и бон пари по акции. Покажите, девочки. Да. Что я купила? Мама, вам что купила? Шоколадчик. Вот чеснок продали мы. Милка и бон пари. Да? да. И бон пари. вот магазин, затем Зашли в магазин, а затем, <как> зашли в магазин ага. мне надо было крючок взять. Ну, это я осенью на зиму готовлюсь. Потом буду вязать. Мама, Давай не ной, пожалуйста, и водичку. Ну, сейчас, подожди, мама сейчас скажет. И водичку взяла вот. Вот она у них. Пошли в магазин за крючком. Они меня вишни перебивают, да, особенно вот эта мадам. И увидели этот шарик. Я говорю, он не продается. А... Продавец говорит, берите, берите, кто-то оставил, говорит. И они взяли этот шарик. Короче, вот таскаемся с этим шариком. Даринка пока у нас спит. Что, вкусная вода, да? Вот наша недушка сегодня погода ветреная, но ничего так, нормально. Зато, главное, дождя нет. Да? Все-таки осень наступает скоро. А да, нам сказали еще в понедельник повторник девочкам поставить тихо. Да, да, поставить этот, как его. Прививку. Да, понедельник повторник. Это каждый год ставят. Сейчас открою, Ониной. Что за привычка ныть? Я тебя не буду с собой брать, я тебе сказала же. Я, я пошутила, мама. Чего ты пошутила? Ты все время на моих нервах играешь, нет? Как не играла? А кто орет то все время? Дима! Нет, а кто плачет, все время орёт, ходит. Амина. Амина? А почему? Мама тебя не будет с собой брать? А? Что? сейчас скажи, мама не слышит. Не правда? Ты вот сейчас только перед камерой кричала, сидела. Не правда? Ты такая хитрая девочка. Ладно, открою сейчас шоколадку. Что шоколадка-то вкусная? Да. Пойдем-то домой теперь? Да. Амина, пойдем? Пойдем да. домой? Да. Давай, пошли. Даринка проспать. Почему меня дуут вы? Ты держи. Так, Светулька пришла у нас, красотулька. Она подарков принесла. Подарков принесла девушка Мороз у нас 1 сентября. Подожди, а Это что ты? Ты хочешь? Чай, чай. И Глядка. Ты вот так можешь это повернуть? прорекламирую Это такое? чай от ага. Жириновского. Глядка. Да. Как хозяйственной женщины-кужинера. Огородница, садоводница и грибницы. Вот видите как. Не забыла про вас. Ага. Ну давай хотя бы так, что ли. Вот так все вместе. Давай, фоткай от нас. Лесенка дурачков уходит. Может присядку или встать? Подожди, а, сейчас я.. Лесенка... А ты подожди, гряд, ты этот -то, грядку ты Так вот давай вот, вот давай вот. Вот давай мы ее сюда. А ее сюда. Дай сюда. Дай сюда. Дай Дай Это не мой ребенок, цвет. Ты, Давайте, ты уйди, а ты подумают, что муж мой. Так, где вы там? Поднимите так трампу, я тебе трампу, говорю, трампу, давай над светом. Вот Свет. О. Давай над лампочкой. Всё, Свет. Давай над лампочкой, говорю, там лучшее освещение. Давай. что ты как эта браковщица? Пошли туда. Пошли. Вот. Это Света. Очень хорошая девушка. Да. да. да. Она мне мед нашла. Вкусный. <laughs> очень вкусный. Да. Так, темно? Темно. Так темно? Там-то а там светло. <с говорит> а, да Там-то светло, да? говорит. Все вот все сюда давай. Что нам голову? подарила тетя Света? Показывайте. Тетрадки, тетрадки, тетрадки, ручки, да? А что такое? Это чай. Да, Чай-то я а вижу. это ряды, семена. Семена? Да. садовод-огородник. Садовод-огородник. Садовод-огородник голосуем. За Зачем? Выборы, иди выборы иди. Какие это выборы? Это подарок для нас. А -а. Да, Жириновский. Видишь, дарит. Не забыл. Да. Все, давайте, пока. Это пока, не пока, Света. Ручку, не не Света. А, это ее ручка-то упала. Думала, у меня выпала из рук. Ручку-то надо, надо. На, на, на, Что, пока, Она у меня такая, все скажет. Всё Динарка дали, промолчит. Дали. Да, спасибо, а, дети. Что, Димит? Дима тоже. тоже да. Ой, свет, спасибо. Ага. Нам, нам всегда все пригодится. Приходи, если что. Давай пока. Спокойной ночи. Обязательно и сфоткаемся. Не надо, надо. Тоже попал. Как? Так. так. Так. Давайте покажите на цвету. Ну-ка, Семена, открой-ка нам, покажи. Дима, как тебе не стыдно убирай? Да. То соску у Даринки у забирают, то детское питание забирают, пока мама бегает. Да вкусная, но... Нельзя это ей, Даринке. А, нельзя Даринке? Диме нельзя, Даринке надо. Нельзя? потому От 3 что От трех лет? От трех лет? Там до шести месяцев, вообще, цена. От шести завтра в город едешь, да? Завтра, 21-го. А я 21-го? Нет, не Хороший пацан, помогает все время. Ладно, не стесняйся. На. Редиска, там пеля, давно. Зачем Мама ты так? Тетя же сейчас дала, не видела что? так семена. Ты наверное, хорошие. Укроп. Обильно листный. так петрушка листовая обыкновенная. Редиска 18 дней. Мы можем даже ее посеять успеть. Морковка лосина островская. Затем лук, батун на перо, на зелень, короче. И свекла столовая бордо. Все хорошие семена, самые такие ходовые на зелень. Вот так вот, друзья. Я говорю, хоть Свет предупредила бы меня, что ты подойдешь, я хоть подкрасилась, и посветлее было бы, поснимала бы. Я говорю, теперь буду приходить сразу к вам. Если что, ЛДПР будут давать, прибегу к вам. Как зачем? Дима, тебя она Света. Тебя звала, Света, где Дима-то? Я говорю, дома с Даринкой сидит. Тоже хотела сфоткать. Там еще соседскую девочку пристроили ко мне со второго этажа. Да, Я, говорю, За Я говорю, это не мой ребенок. Да вы <себе>. <с <с же рисуете. Это Диме же одну тетрадку дали там. Да, да? Дима, тот же уже кто-то черканул в твоей тетрадке. Это мне говорит. Нахер мне-то эту тетрадку мне не надо. На Я не люблю, ДТП. Видишь, какой же Реновский здесь культурный сидит. Такой умный. На самом деле тупой языком суди, дебил. А, я перепуталась с Лукашенко его. Лукашенко тоже хороший. Yeah. Yeah. Он в Белоруссии, дубинка тебя. Mm. А что, в России нет? В России тоже самое. Давай не будем политикану свою включать. Понял? А, рисовать хотите? Давай рисуйте, знаете, вот вам. Рисуйте, что хотите. Пишите буквы, цифры. Конечно, можно, ты же любишь рисовать. А, ручки покажите как какие у вас ручки. А? Аминка, то короче, ручка упала, Дим. Дамир, слушайте, ручка упала у нее и Светка подобрала, обратно в пакет положила. Это плакать начала. А где у меня ручка? Светка обратно вернулась. Вот у тебя, говорит, упала, а я себе положила. На, на, конечно, на, И Диме тетрадку тоже. На, Дима. Ему пофиг. Ему пофиг, он это, маленький у нас.